Ташуля. Привет. привет, привет. Слышно меня? Так. Да, тебе отлично слышно. Ты тоже в наушничках? Да. Отлично, отлично. Сейчас будем ждать тогда девчонок, кто к нам сможет присоединиться в это время. Вот, а... Так, понятно, что нас хорошо слышно, надеюсь, что нас еще и хорошо видно. Я написала вроде бы тему, в принципе, она должна быть написана, что мы сегодня встречаемся с тобой на тему особенностей практики йоги в разные фазы женского цикла. Вот, и я вообще хотела сейчас, так как это записи, я знаю, что многие будут смотреть записи, я хотела, во-первых, в начале... Наверное, я хотела вначале Дашу представить, потому что э, большинство на канале знает меня, вот, с Дашей знакомые сейчас уже участницы э, проекта «Мягкая сила», которые э, купили в этом месяце абонементы, занимаются онлайн, вот, а Даша просто чудо! Да, Даша... Я очень рада, когда я задумывала, написала тебе, Даша, с предложением участвовать, потому что мы когда-то с Дашей познакомились на тичерзе, йога-тичерзе Йога-108, и мне хватило одного взгляда на Дашу, чтобы понять, что, боже мой, вот у этой, к этой девушке я бы пошла на класс. Вот у этой... Прекрасной феей я бы точно хотела заниматься, потому что помимо просто классных знаний еще очень важна энергетика преподавателя, вот, потому что это все работает вместе. Вот. поэтому кто будет вот, смотреть запись, или кто сейчас еще не знаком с Дашей, а, к Даше можно попасть, в том числе в проекте мягкая сила, данные на ее классы, которые называются очень красивый майлд флоу». Вот. Даша ведет такую женскую, потоковую, вкусную, тягучую практику. Вот, Даша, насколько я знаю, ты же еще а, йога терапевт, да? Да, на данный момент я обучаюсь йога терапии. Артема Фролова в Санкт-Петербургском институте восточных методов реабилитации. Вот Очень интересное обучение, невероятные знания ценные они передают нам. Я очень счастлива иметь такую возможность учиться у таких опытных мастеров, у врачей и практиков преподавателей. Uh, да, я знакома тоже с Артемом Фроловым и собственно говоря. Я тоже uh, обучаюсь в институте йога терапии. вот, А первый раз мы с ним uh, познакомились именно как раз вот по тичерзе. То есть у нас uh, с нашей uh, на самом деле одни и те же учителя, вот, в жизни, конечно, но очень здорово, что у нас есть uh, uh, сильные мастера, у которых мы или обучаемся. Вот. Ну что, я думаю, потихоньку начинать. Все-таки получается, что большинство будет смотреть на записи, что понятно, что сейчас, в принципе, такое у большинства рабочее время. Вот. Но записи это будет, потому что эти знания очень важны и полезны. Давай тогда начнем с самого простого. Ты можешь вообще рассказать тогда, что такое женский цикл? Вот с точки зрения да, физиологии, с точки зрения йогатерапевта, да, как вот ты на это смотришь, потому что, опять же, я всегда вот говорю, что я делаю только то, что искренне мне нравится, и мне тема женского здоровья и женского цикла, и как это все очень важно, потому что я честно признаюсь, я вот вчера на эфире, который был про тело, я рассказывала, что у меня с детства было очень сильное неприятие своего женского тела, своей женской сути, и мне все, что было связано с женской природой, вообще, оно мне было неинтересно. То есть я такая, а, месячные там у меня идут и идут. Я, я очень до 15 лет, наверное, вообще, в принципе, даже не когда у меня идут месячные. То есть я не понимала, насколько это регулярно происходит, нерегулярно. Когда у меня была булимия, у меня пропадал цикл. Но я же в этом случае не ходила к врачу. это очень удобно. Нет цикла, нет проблем. То есть у меня, даже у меня, да, вот сейчас, глядя на меня, можно в это не поверить, но у меня было такое отношение к женскому циклу. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент я обнаружила, что у меня у самой образовались какие-то проблемы, связанные с гинекологией в том числе, вот. а просто потому что я никогда этому до определенного возраста не уделяла внимания. Вот. Поэтому расскажите, пожалуйста, что такое вообще женский цикл, чтобы вы понимали, о чем конкретно мы говорим. Да, менструальный цикл – это закономерные циклические изменения в организме женщины, повторяющиеся через определенные промежутки времени проявляющейся менструации. Продолжительность цикла исчисляется от первого дня начала менструации до первого дня следующей менструации. И может быть довольно широкий диапазон индивидуальных физиологических колебаний от 21 до 33 дней. Нормой считается, если цикл длится 28 дней. И мы начнем с первого дня, когда у нас начинается первая фаза начала менструальных кровотечений. Продолжительность нормальной менструации составляет 3-5 дней. И если менструации длятся меньше, это уже скудные. Менструации называются опсоминорея. Если больше, то это уже затяжные, возможно, проявляющиеся до- либо постменструальными выделениями. И это уже полиминорея. И это считается не нормой, нужно выяснять Причину также боли, слабости, недомоганий быть не должно. Это тоже проявление дисгормональных влияний. Нужны обследования. И хотелось бы сказать пару слов о рекомендациях дни менструального кровотечения, особенно первые три дня. В эту фазу стоит поберечь себя. Не перегреваться, не переохлаждаться, не переутомляться, избегать физического напряжения. То есть период месячных – это фаза, когда легче всего навредить себе. Тело женщины очень уязвимо в этот момент, и активная практика может привести к изменениям в области малого таза. Тело как бы собирается после очередного цикла, ему необходимо помочь, не мешать. И первые три дня лучше воздержаться от сильной нагрузки, практиковать спокойно, расслабленно, в своем ритме. Рекомендуется, если у вас болезненные месячные, да, если есть какие-то боли, дискомфорты, то рекомендуется оставить только диафрагмальное дыхание, это дыхание животом, лежа, либо сидя. Да. И перед тем, как поговорить про ограничения, я бы хотела рассказать о важном моменте, почему следует исключать некоторые техники йоги в период менструальных выделений. В период месячных кровь из полости матки может последовать в маточные трубы и в брюшную полость. И это может вызвать состояние острого живота. Это называется перитонит, достаточно опасное состояние, когда а, происходит воспаление листков брюшины и может ухудшиться состояние работы э, органов репродуктивной системы женщины, возникнуть воспалительный процесс, может развиться эндометриоз, поликистоз яичников, на фоне воспаления может появиться соединительная ткань. И это опасно тем, что область перешейка, то есть угол матки, может быть непроходим. И по статистике это считается второй причиной бесплодия у женщин. При этом асептического воспаления местного не возникает, то есть все протекает довольно незаметно, и женщина может ну, совсем не обратить внимания, что что-то происходит внутри. Но в дальнейшем при планировании беременности она не может забеременеть. Поэтому нам очень важно соблюдать ограничения при критических днях. На период менструации, менструальных выделений мы исключаем все брюшные манипуляции. Это у Диана Бандха, науля и задержки дыхания тоже. Исключаем Капалабхати и Пхастрику в первые три дня. После можно делать по самочувствию, если нет какого-то дискомфорта. Исключаем сильное сокращение мышц промежности и напряжение мышц живота с выдохом, если делать неприятно. Сокращение мышц живота, это мышцы тазового дна, это у нас вариация ашвини мудры и вариации мулабанхи. Да, их можно делать ага. в мягком режиме, это не, не противопоказано, но все-таки можно вот лучше воздержаться. Да, исключаем а, напряжение мышц живота, а, то есть все упражнения асаны на пресс. Например, навасна, в том числе планка и все ее вариации, чатуранга, дандасна, все, все, что на кора, да, что получается да. мышцы кора, то есть, да, мышцы кора, если кто-то сейчас, вот, опять же, слушает и не совсем понимает, о чем я говорю, очень здорово представлять себе мышцы кора, это, условно говоря, там, от, от грудины, да, и вот туда вот вниз до э, верхней части бедер, это на самом деле огромное э, количество мышц, все это вместе можно условно назвать мышцами кора. То есть, по сути, э, когда у нас какие-то есть силовые, силовые напряжения вот в области э, живота, боковых э, мышц, э, да, сбоков, э, это все, и ягодиц, кстати, тоже, вот, все, mm -hmm. на самом деле, период получается месячных эм, не показано, вот. А, кстати, вот сразу, может до этого еще дойти, но у меня сразу же вопрос, вот просто, я хочу, чтобы ты сейчас озвучила раз и навсегда, можно ли делать пениснутые во время э, менструального цикла? Примерно-то ни в коем случае. Мы не делаем на где у нас таз выше уровня сердца. Если вы будете фиксировать собаку мордой вниз примерно 5-10 секунд, ничего страшного не произойдет. Допустимо также лежа на спине поднимать ноги на стену, либо на стул, таз в коленях. Но здесь тоже как бы нужно наблюдать за ощущениями, поскольку э, в любом случае увеличивается давление в малом тазу. Все асаны, где у нас таз выше уровня сердца, например, гепарита карани, мудра, таз руками, либо на поза свечи, эти позы мы исключаем, да, и полумост тоже. Исключаем балансы на руках, где сжимается напрягается живот, это, например, майорасана и аштавакрасана то есть исключаем любой упор в область живота. Исключаем глубокие скрутки, надавливание на живот. Открытые скрутки выполнять можно. Исключаем натуживание, это генерализованное напряжение мышц с пресса. А, то есть мы не делаем техники, которые изменяют внутрибрюшное давление. В йоге есть такая техника, как удара банха, когда мы расширяем наш живот на вдохе, делаем короткую задержку дыхания, и в этот момент диафрагма у нас опускается вниз. Здесь тоже происходит колебания внутрибрюшного давления, поэтому эту технику лучше исключить. Исключаем чрезмерные нагрузки, как, я, как уже говорилось ранее, и сильные растяжки, поскольку тело находится в немного разобранном состоянии, его очень, оно очень уязвимо, его легко перетянуть и потом достаточно тяжело собрать. То есть мы исключаем глубокие вариации поз, это самоканасана, ханаманасана, продольные шпагаты, поперечные и другие глубокие положения. А, не скрещиваем и не соединяем ноги. То есть это вариация гаммухасным и грудасным. Да, а ноги это почему, на, шир... на ширину. Я плеч. вот первый раз слышу. А... Не знаю, почему-то вот э, гинеколог нам рассказывала, что перекрест, ну, видимо, кровь застаивается, и потом, когда происходит рассоединение ног, то есть к тому угу. же рассоединяем ноги, кровоток усиливается, и все да. это движется в область малого таза, да. Понятно. И, соответственно, могут появиться больше кровотечения. Угу. Угу. А, также исключаем виньясы. Ну, желательно исключить виньясы со сменой положения головы вверх и вниз, поскольку это тоже здесь происходит колебания, перепады давления. Это, например, у нас вариация сурья маскар. Ну, также и по той причине, потому что там есть дандас, но есть собака мордой вниз. Вот. И как только выделения у нас закончились, можно заниматься активнее. До овуляции так, давай можно заниматься... Паузу небольшую, небольшую паузу. Я тогда просто буду простым языком говорить все, что ты сказала, mm -hmm. потому что может показаться, что ой, это очень много всего. Я всегда то, чтобы кратко потом понятно. Да? То есть период, когда у нас идет кровь, Соответственно, в этот период, наша задача не переутомляться, не давать себе силовые нагрузки mm -hmm. на область тела, да, которую мы условно можем назвать, там, мышцы кора, да, исключаем всевозможные давление и нагрузки на область живота, все, что с этим связано. На самом деле, практически все дыхательные, такие агрессивные или яростые дыхательные техники, нам тоже не подходят. В этот период. То, что нам подходит, это плавное. Втяжение а, на самом деле отлично подходит комплексы вот как в мягкой силе, да, на проработку, например, плечевого пояса, то есть где мы более изолированно с этим работаем. А, комплексы типа антистресс, где у нас плавный наклон вперед идут, который, опять же активизируют парцику. Вот, то есть наша основная задача в этот период отдыхать. А, если хочется давать себе приятную качественную нагрузку и, конечно же, расслабление, то есть техники релаксации вообще прекрасно в этот период идут. Вот, и медитация. Если кратко, то ты так, я сказала? Да, все верно. И самое главное, перевернутый тоже исключаем положение. Да. И как только выделения у нас закончились, до наступления овуляции можно заниматься очень активно. В целом в этот период у женщины много сил, энергии. И овуляция у нас начинается в среднем в середине цикла, то есть это 13-14 день. Некоторые техники йоги можно назвать золотым стандартом женской практики. И вот здесь я бы уже хотелось, хотела рассказать поподробнее, да, какие у нас техники йоги полезны для женской продуктивной системы. Сначала полностью перечислю, это перевернутые асаны, брюшные манипуляции, асаны, задействующие область таза и тазобедренных суставов, специальные упражнения для мышц тазового дна, дыхательные техники, то есть пранаямы, и релаксация. Мы остановимся на каждом поподробнее. Разберем сначала перевернутые асны. В перевернутых положениях тела улучшается венозный отток, устраняется застой крови, устраняется застой лимфы, и это профилактика варикозного расширения вен хронических заболеваний, нарушений центральной регуляции менструального цикла. Задержка от окаменозной крови и, наоборот, плохой приток артериальной крови могут быть причиной бесплодия у женщин, болей, тяжести внизу живота, поясницы геморрои сексуальных расстройств и выполняя перевернутые положения мы занимаемся профилактика этих проблем также перевернутые позы значительно улучшают мозговое кровообращение активируются прямые и обратные связи между всеми регулирующими структурами менструального цикла то есть у нас менструальный цикл э, контролируется э, эндокрин на уровне коры головного мозга гипоталамуса гипофиза и уже только потом матки э, органов мишени то есть это матка маточные трубы и так далее то есть в целом когда мы делаем перевернутые, у нас своевременные и постоянно у нас налаживается эндокринная регуляция менструального цикла мне захотелось вот. сразу попрактиковать захотелось сейчас что-то супер полезное для себя серьезно да, и тем самым повышается чувствительность к влиянию гормонов, повышая, обновляется рецепторный аппарат. Также систематическое выполнение перевернутых способствует постепенному возврату органов малого таза в их корректное, правильное физиологичное положение. То есть если у нас есть такая проблема, как опущение органов малого таза, это довольно частая проблема у женщин, то... Нам важно делать перевернутые, чтобы не было давления органов друг на друга. Да И положение матки и мочевого пузыря не менялось в таком случае. Да, если это происходит, у нас сдавливаются или наоборот растягиваются сосуды и находится в постоянном напряжении весь связочный аппарат. Также отлично, если перевернутые сочетаются с движениями, например, в области коленостоп, ну с какими-то элементами, да, с движениями либо со скручивающими элементами, например, это может быть пашва сарвангасным либо пашва халасным. Вот по перевернутым есть какие-то вопросы. А, слушай, повернутым на самом деле, я сейчас понимаю, что вот хочется следующим. Мей... во-первых, я хочу сказать девочкам, что в мягкой силе есть прямо, представлено прямо направление женская йога, вот, а в этом месте Ирина Трамчук, вот, а как раз Ирина будет погружать нас глубже на практике в то, как работать, воздействовать на органы малого таза, то есть показывать все вот эти упражнения, рассказывать, потому что это прям ее самая любимая тема, вот. Здорово. И а, мне очень, да, мне очень хочется, чтобы в этом месте мы как бы начали знакомство и дальше, чтобы это направление у нас было представлено. А, может быть, ты и захочешь какой-то мастер-класс провести? Я вот понимаю, что хочется сделать такой мастер-класс, а, например, отдельный где можно будет попрактиковать разные вариации тех же самых перевернутых асан, То есть прям вот сделать класс такой женской йоги по циклу, то есть условно говоря, mm -hmm. с обратной связью и так далее. Очень интересно. Пока mm -hmm. вопросов нет. Хорошо. Второй элемент — это брюшные манипуляции. Это вообще находка для женской практики. При выполнении у Диана Банхи, Агнисара Чикри и Науле у нас происходит массаж органов брюшной полости. Также стимулируются все нервные окончания этой зоны. Они имеют множество и других положительных эффектов, но в то же время имеют много противопоказаний. Да, о них нужно знать дополнительно. И... Почему важно выполнять брюшные манипуляции? Они могут пом помочь наладить работу с пищеварением. То есть это очень важный момент, поскольку в 95% случаев, если у женщины есть проблемы по-женски, у нее есть проблемы с пищеварением, есть запоры. И запоры, они создают у нас повышенное внутрибрюшное давление. Это нарушает кровообращение, нарушается питание органов и тканей. И здесь важно понимать что только егические техники в таком случае работать не будут. Нужно работать комплексно, налаживать питание. И наиболее из техник йоги наиболее мощно влияет на кровообращение органов малого таза у Диана Банха и Мадхья Манаули. Это когда мы сокращаем одновременно прямые мышцы живота. Да, что происходит? Создается отрицательное давление в грудной и брюшных полостях. И это создает присасывающее действие. То есть кровь э, лучше оттекает от органов малого таза. Это значит, mm -hmm. что туда будет направляться свежая кровь, которая несет биологически активные вещества, которая активирует рецепторный аппарат. Э, и как бы вся эта зона малого таза она оздоравливается. Да, если сочетать у Банху с перевернутыми положениями, это вообще будет прекрасно. Да, эти техники будут взаимно усиливать друг друга. Третий элемент – это у нас асаны, которые задействуют область таза и тазобедренных суставов. Да, они тоже улучшают кровообращение в области малого таза. И, разумеется, от кровообращения этой зоны зависит ä, работа других органов. То есть в полости малого таза у нас находятся и внутренние половые органы, и железы внутренней секреции, кишечник, мочевой пузырь. И при таких движениях чувствительные рецепторы этой зоны раздражаются. Это влияет на состояние всей данной области, то есть усиливается приток к органам малого таза. Также интересный момент, что чем больше мы прорабатываем видов подвижности с тазобедренными суставами, тем больше проприорецепторов, то есть чувствительных нервных окончаний появляется в нашем теле. И чем больше этих проприорецепторов нервных окончаний, тем более искусно человек управляет своим телом. Вот, четвертый элемент – это упражнение для мышц тазового дна, как уже мы с Настей говорили ранее, это все вариации ашвини мудры, мулабанхи, и здесь за счет стимуляции нервных окончаний оживляется тоже аппарат внутренних органов рецепторный, что тоже является профилактикой как и опущением орган, органов малого таза, как и геморроя и других проявлений варикозного расширения вен области малого таза улучшается также качество интимной жизни вот и работа мышц промежности она оказывает массирующее действие на все органы малого таза и от этого зависит их функциональная активность вот. то есть мышцы промежности важные нужно укреплять чтобы тазовая диафрагма также занимала свое корректное правильное положение. Неправильное положение тазовой диафрагмы может привести к боли в области таза, может привести к сдавлению нервов, да? и тогда... Мы вот делаем эти практики, но здесь очень важный момент, что важно не делать вариации на выталкивание, когда мы наоборот как бы вытуживаем мышцы, очень важно их сокращать, а затем втягивать внутрь и как бы вверх, да, то есть этот момент нужно определить, если вы будете выталкивать, это наоборот будет ухудшать состояние, да. И важно не только укреплять тазовое дно, но также и расслаблять его. То есть, например, с помощью праная да, можно Надеюсь, делать с выдох. выдохом, уджай, надишотхана, с помощью йога нидры, шавасны. И в этот момент мы стараемся все наше внимание сфокусировать в области, Тазы, да, направить в эту зону промежности. Также важен самомассаж промежности, как снаружи, так и внутри. То есть нам очень важно поддерживать норма тонус мышц, да, чтобы не было гипертонуса, не было спазма, да, чтобы мышцы работали корректно, функционально, да, было нормальное хорошее кровообращение. Пятый элемент это. Так, отдыхательное... подожди секундочку. Давай mm -hmm. сразу тогда. Я просто чувствую сейчас, что рождается совершенно вот, прямо в потоке рождается внимание, что в следующем месяце очень хочется именно сделать акцент на именно на женском здоровье, на вертильности да, и на более глубоком понимании вообще именно вот этой работы. Mm -hmm. И ты сейчас сказала, например, техники массажа области промежности, то есть это техники, насколько я знаю, что ты тоже обучалась определенным техникам. Да, но я обучалась для себя. Обучалась а я, для а, ну, себя, ты, то есть... есть... Я... Да, то да, есть ты сможешь, если что, там, например, на следующем месте вообще, ну, в принципе, рассказать, порекомендовать, направить, собственно говоря, если да. у кого-то будут подобные... На самом деле, ну, про многие, вот, то есть я сейчас слушаю, я понимаю, что для меня самой очень полезный ценный эфир, у меня прямо желание сейчас столько всего сделать для себя, любимый, своего здоровья, это очень классно. Вот, это и, например, прекрасно. ты сейчас рассказываешь, да, про массаж вот, подобный, да, профилактический, от спазмов и так далее, я понимаю, что, например, я еще не знакома с этой темой. Вот, поэтому здорово, тогда, тогда мы эту тему будем развивать, например, дальше в июне. Класс, спасибо. Пятый элемент – это дыхательные практики. И здесь у нас носовое дыхание на самом деле очень важно. Движение ворсинок, дыхание. В хатинных путях оказывает влияние на движение жидкости, Она называется ликвор, в полостях мозга и в желудочках мозга, и это влияет на состояние высших регулирующих структур менструального цикла. Да, то есть мы выполняем как можно чаще техники, очищающие носовые ходы и влияющие на движение ворсинок эпителия в носоглотке, то есть это у нас капалабхати, пхастрика и все другие пронаямы, соответственно, через нос. Также полезно делать жало на эти, с утра на эти, то есть это очистительные практики с водой, может быть, знаете эти техники, и они будут стимулировать у нас нормальную, хорошую регуляцию репродуктивной системы. Также важны дыхательные техники, которые будут улучшать венозный отток от органов малого таза. Любой венозный застой в этой зоне у нас провоцирует хронические какие-то заболевания, поэтому короткие задержки дыхания на вдохе, дыхание у с акцентом на вдохе, их тоже важно выполнять. Там вдох у нас усиливает венозный отток, выдох наоборот у нас немного ухудшает венозный отток. Поэтому вот делаем муджаи. Также полезны брамари пранаяма, аналома вилома пранаяма, полное йоговское дыхание для формирования физиологичного паттерна дыхания, корректного, чтобы мы дышали животом на вдохе, расширяя живот, расширяя грудную клетку с выдохом, наоборот, вводя внутрь. И это тоже все нормализует кровоснабжение внутренних органов. Важный момент, что примерно за 2-3 часа Лучше не кушать плотно, чтобы диафрагма, главная дыхательная мышца у нас, смогла двигаться свободно. Да? И шестой элемент, последний, это освоение релаксационных техник для борьбы со стрессом. Самый верхний уровень регуляции репродуктивной системы менструального цикла это карабин головного мозга. Да, то есть повышенный уровень нервозности, повышенный уровень стресса у нас блокирует нормальную функцию репродуктивной системы. Для того чтобы цикл был регулярным, чтобы запустить функцию репродуктивную, нужна разгрузка центральной нервной системы от множества негативных воздействий. В этом у нас помогут техники релаксации, практика йога-нидра, практика шивасны, может быть циклическая медитация, другие медитативные техники. И этому есть научное объяснение, были случаи, когда женщины долгое время не могли забеременеть, и вот техники релаксации смогли предотвратить эту проблему. И, конечно, важно понимать, что эти рекомендации это не гарантия, не панацея, но все-таки вероятность возникновения каких-то проблем по-женски, она будет меньше, а качество жизни лучше, следовать этим рекомендациям. Да, вот. ну, и потом, где внимание, там энергия. То есть если мы уже направили внимание на свое состояние, на свои отношение с собой, со своим телом, если мы уже направили свое внимание на корректировку и улучшение своего здоровья, Хотим мы или нет, грубо говоря. Ну, конечно, мы уже хотим, раз направили внимание. То есть эти изменения они будут происходить. Вот, поэтому... Да. Это важно. Дальше. Дальше у нас наступает овуляция. Плюс примерно 1-2 дня, когда эта клетка созревает. Она живет у нас 24 часа. И здесь... Тоже есть такое заблуждение. Некоторые женщины считают, что овуляция важна именно для беременности, но она важна в целом для женского здоровья. Да? То есть сам процесс овуляции ⁇ это выход яйцеклетки, яичника. На месте яйцеклетки образуется гормонопродуцирующая ткань, это желтое тело. Если этого не произошло, прогестерона в организме женщины вырабатывается очень мало. И возникает это опасное состояние для развития таких заболеваний, как эндометриоз, миома матки, доброкачественная опухоль, гиперплазия, эндометрия. Так что отсутствие овуляции – это не только причина бесплодия, но и причина других женских заболеваний. Она нужна не только для зачатия, но и в целом для здоровья. И здесь возникает вопрос, можно ли повлиять на наступление овуляции методами йоги. Да, конечно, можно, но подводить к этому должна регулярная практика длительная, а не единичные какие-то мероприятия. И в конкретном случае помочь наступлению овуляции, к сожалению, нельзя, поскольку а, это результат нормальной работы всей гормональной системы. То есть а, для того, чтобы была овуляция, в организме должны быть созданы условия за 100 дней, до предполагаемой менструации, то есть предыдущий месяц два как минимум женщина должна прожить без повреждающих факторов. И как заниматься в период овуляции? Это примерно три дня, то есть четырнадцатый день менструаль... менструального цикла, да, и плюс еще два дня. С этой фазы постарайтесь ограничить себя в активности. Это Период — своеобразный пик женского потенциала, когда а, тело обладает особым энергетическим ресурсом для творчества, для созидания, для создания новой жизни. И есть мнение также, что в этот период можно получить какие-то более яркие внутренние переживания. А, поэтому лучше всего уделить внимание более спокойным практикам, погружению в себя, медитации, концентрации, в эти дни может также происходить микроразрыв яичника. Некоторые женщины чувствуют наступление овуляции, потому что она может сопровождаться болью внизу живота. Поэтому резкие движения животом, как при брюшных манипуляциях, например, при капалабхате, пхастрике, мы лучше исключаем. Да? Грудную пхастрику делать можно. Лучше исключить также натуживание. Заниматься в целом можно, но также снижаем немного интенсивность. Вот. Особенно это очень важно учитывать, если вы прямо сейчас в этом цикле планируете беременность. Да, На этом первая фаза у нас закончилась. И дальше буквально пару слов хотелось бы сказать о второй фазе. Вот, Если есть какие-то вопросы по первой, можно э, задать. Ну, в принципе, если кто-то в чате может писать, мы можем прочитать, что будет в чате, если есть вопросы. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на самом деле, я понимаю, что, я вижу, что, слава богу, эфир записывается, я сама хочу прямо пересмотреть, сделать для себя какие-то метки, вот, и действительно очень-очень... Ну, в общем, все связывается воедино. Не случайно, когда пришло, пришло вот это вот чувствование вот мягкой силы и того, что акцент, акценты в женской практике, они очень сильно отц... отличаются от акцентов мужской практики. Все очень сильно зависит от того, какие задачи перед нами мы ставим в жизни. Потому что, ну, на самом деле, кто-то очень хочет, может быть, сейчас именно планирует беременность, хочет детей, у кого-то уже взрослые дети, да, но а, это вовсе не означает, что женское здоровье становится актуальным. наоборот, но актуально mm -hmm. всегда, и тем более, например, при наступлении менопаузы. Вот, а, там тоже свои особенности есть. Поэтому я сейчас сижу, я... Честно тебе скажу, я кайфую от того, что все это происходит, от того, что есть мягкая сила, что мы с тобой yeah. сейчас разговариваем, и я лично получаю вот эту прекрасную информацию, которую, конечно же, отчасти я уже знала, инклюзировала в практику, но мне хочется, чтобы вот этих вот аспектов, а, их становилось еще больше, и чтобы девушки, которые соприкасаются знамя, с этим проектом, чтобы со временем эти знания стали настолько естественными и понятными, чтобы каждая девушка, вне зависимости на какой класс она придет, какому преподавателю, зная уже свои особенности, могла корректировать практику под себя. Вот это, честно говоря, основная задача мягкой силы, которая сформировала еще в самом начале проекта. Поэтому сейчас да. происходит настоящее чудо. И я очень-очень этому рада. Так что можем продолжать со второй частью. Если ты да, начинается у нас вторая фаза, и вторая фаза менструального цикла может начаться только в том случае, если у нас была овуляция. В противном случае цикл будет монофазным, и во вторую фазу мы потихоньку снижаем уже интенсивность наших занятий напрягаться, честно говоря, уже не особо хочется в этот период, женщина может это прочувствовать, не полезно, не полезно долго фиксировать позу стоя, то есть чем ближе к дням менструального Правотечения, тем мягче должна быть женская практика. Больше внимания уделять работе с тазобедренными суставами, выполнять ямы вариации супта, батха, красаны, это как раз таки работа с тазобедренными джануширшасами, скрутки. Обязательно отдельно занимайтесь пранаямой. Полезны будут найдешот ханабрамари, полная йога, в уджаи. И обязательно заканчивать практику полноценно шавасной. А, то есть, как уже говорилось ранее, практика должна быть регулярной. Пусть это будут даже там 15-20 минут в день, но ежедневно. И тогда грамотно выстроена практика йоги. Она действительно будет а, поддерживать ваше женское здоровье и в целом ваше самочувствие. Вот в целом у меня все на этом. Даша, все две фазы. Да, да я, я благодарю тебя. На самом деле очень много полезной информации. И я вижу тогда, что в следующем месяце мы действительно возьмем тему именно женской репродуктивной системы, фертильности и будем, например, проведем какой-нибудь там мастер-класс, подумаем с тобой, какие мы можем взять, сделать уроки, и чтобы вот эти все упражнения, да, в течение месяца в разные классы и успеть как бы поработать, проработать все для того, чтобы теория постепенно становилась практикой. Вот, и, конечно, yeah. я сейчас понимаю и приглашаю тебя, следующем месяце э, к записи э, классов в библиотеке вот, по техникам дыхания, например, того же самого, потому что сейчас у меня пока не было возможности записать сразу все. Вот, но мне хочется, чтобы вот у участниц тоже была возможность со э, всеми техниками, которые ты сегодня уминал. Они простые, кстати, большинство из них очень простые, но классные и эффективные, чтобы была возможность с ними познакомиться. Вот. Спасибо тебе огромное. Напоминаю, что Даша ведет классы, mild, flow, очень мягкие, нежные, после которых волшебное состояние. Вот. И в следующем месяце тогда обязательно будем еще проводить расширяющие эфиры, да, расширять ту тему, о которой мы сегодня говорили. Вот. Надеюсь... Этот эфир, да я не то что он мне дико полезен. Значит, он еще будет полезен а, многим и многим женщинам. Вот. А спасибо, что ты делишь, что ты сияешь. Вот. А, просто... Спасибо да. тебе за такую возможность <связь> делиться <связь> и быть полезной. Благодарю тебя. Благодарю. Такая... Да. Я тогда сейчас нажму а, а, кнопку «Завершить эфир» чтобы он у нас сохранился, потому что я э, делаю запись. Вот. Mm -hmm. Сейчас тогда, подождите, сейчас проверю. Завершить трансляцию.